Итак, на связи Виктор Бандалет, основатель сообщества Business Chance Pro. И это очередная суточная доза удивительного, где мы за 15 минут с вами будем мотивироваться, вдохновляться и получать образование от нашего сообщества для того, чтобы вы получали такой умственный импульс самого утра, куда нужно правильно двигаться, как нужно правильно двигаться и так далее. И сегодня э, мы поговорим о расширенной возможности именно таргетинга, расширенной возможности вообще рекламы ВКонтакте. Это можно говорить и о Фейсбуке, и о других социальных сетях, но э, пока самая актуальная площадка это ВКонтакте, и э, об этом я рассказывал уже в понедельник вроде бы, где я говорил о базовых вещах рекламы, да, то есть, где я рассказывал вообще, для чего то таргетинг существует. Если сейчас немножко подразум... подрезюмировать базовые вещи, то для чего таргетинг вообще, ребят? Я думаю, вы должны осознавать ту вещь, если вы занимаетесь, конечно, бизнесом, а не просто пришли в маркетинг как на какую-то панацею и думаете, что клиенты и партнеры к вам повалят каким-либо столбом сами без изучения маркетинга и инноваций, потому что вообще движущая сила есть такой а, отец менеджмента, так сказать, да, то есть и бизнеса Питер Друкер, он сказал, что есть только две движущие силы любого бизнеса, как в онлайн, так и в офлайн, И сетевой маркетинг не исключение. Это маркетинг, именно продвижение и инновации. А инновации это отдача ценностей в массы. Поэтому, если вы намерены строить бизнес старыми классическими методами, к скатертью дорожка, потому что будете строить 3-5 лет то, что благодаря таргетингу можно сделать за месяц, за два, где вовлекать можно по 10, по 100 кандидатов в ваш бизнес ежемесячно. Поэтому, ребят, это особенно актуально для тех, у кого не только, например, предпринимательский склад ума, да, то есть, а для тех, кто знает и понимает, что необходимо, например, Ходить на работу, у кого-то дети, у кого-то ограниченное количество времени, которое он не может потратить на постоянные встречи ттт -а И он понимает, что ему нужно выстроить поток кандидатов, целевых, качественных кандидатов, которые уже готовы получить нужную информацию и только выделить два 3 часа времени в день, для того, чтобы провести, например, ту же консультацию, либо собрать вебинар и один-два раза Месяц провести на 150 человек этот вебинар. Сейчас, минутку, посмотрю, есть ли у меня звук. Таргетинг – это кровь вашего бизнеса. Запомните, это раз и навсегда. И даже и сметь не думайте, что я какими-то бесплатными методами построю этот бизнес. Да, вы построите этот бизнес бесплатными методами, бесплатными методами рекламы. Но я хочу сразу же вам сказать, и чтобы вы понимали, опять же, Бесплатные методы рекламы тратят ваше время, то есть вы можете ими воспользоваться и это потратит ваше время. Платные методы дают результат сразу же, и результат сразу же, финансы сразу же, и, короче, моментально вы можете анализировать свой бизнес. Поэтому, ребят, сегодня мы поговорим о расширенной версии рекламы, а именно я хочу, чтобы вы понимали аналитику, Uh, хочу сегодня с вами поговорить вот о четырех метриках, да, то есть о четырех видах метрика, на, на, на которые необходимо uh, заострить внимание, да, то есть вот первое, это CTR, CTR uh, высчитывается как? В CTR высчитывается uh, количество переходов в вашем рекламном кабинете, в статистике вы сможете видеть uh, все эти цифры, uh, количество, там будут, будет CTR, статистика от ВКонтакте, но я хочу, чтобы вы ее сами рассчитывали, потому что своя цифра будет намного лучше, либо намного хуже. То есть, вы должны четко осознавать, насколько эффективно работает ваша реклама. Количество переходов по ссылке, да, то есть, по ссылке, и количество, так, неправильно, количество переходов по ссылке плюс количество а, переходов в группу там это все сказано берем в кавычки по формуле а то мы сейчас поделим неправильно делим на охват объявления на охват записи охват записи а, и умножаем на 100 процентов да? то есть э, чем выше CTR чем выше CTR, тем, тем показатель то, что ваше объявление зашло. Да? То есть объявление понравилось, объявление, объявление, объявление понравилось, если, например, CTR, ну, если CTR равно больше, больше, так скажем, один запятая сто процентов. То есть 1,1%, если вы продвигаете посты. Если вы продвигаете посты. Я сейчас не, не хочу вам рассказывать о тизерках, когда, то есть вот когда а, у вас есть профиль, да, вот а, тут, например, у вас аватарка, тут кнопочки редактировать, тут ваши друзья, а, друзья в онлайн а, и так далее, да, то есть подарки, возможно, у кого-то. И вот здесь вылазят боковые рекламы. Да, то есть, боковушки такие, это тизерки я называю. Я сейчас не них говорю, я сейчас не них говорю, да, то есть не об этих рекламах. Я говорю о рекламах, которые вы встречаете в новостных лентах и которые вы можете давать, потому что они намного эффективнее, возможно, их видят меньше людей, чем тизерки боковые, потому что не каждый гортает новости, но многие сидят, например, на своей личной страничке, либо на страничках друзей, да, то есть, и... Но э, в любом случае, э, те новостные баннеры, новостные новости, где вы можете написать полноценный текст, большую картинку вставить, ставить еще кнопку, призыв к действию, да, э, к этому объявлению, они намного эффективнее, это раз, намного эффективнее, в разы дешевле, да, то есть они помимо того, что в разы дешевле, так еще и намного эффективнее, поэтому... Если хотите сделать устойчивый бизнес, и в особенности, если вы не профессионал в таргетинге, в SMM-продвижении, пользуйтесь э, только рекламой в новостной ленте. новостной ленте. И только потом, когда вы все изучите, станете как рыба в воде плавать в рекламном кабинете, используйте боковушку. Да? То есть, и то я как бы рекомендую боковушку использовать, когда вы используете метод э, celebrity, то есть звезды. Когда вы вставляете свою фотку, да, то есть вот фотографии ваши, и вы маячите, например, делаете ретаргетинг на своих подписчиков, группу, на своих друзей, для того, чтобы они запоминали ваше лицо, и вот они вызывало чувство, как будто вы звезда, да. Дальше. Это важно. То есть CTR. Если CTR высокий, вот в этой рекламной записи, да, то есть CTR выше, например, ну, давайте, не вообще, хороший сетяр уже в этой рекламе единица, да, то есть, единица, запятая три ноля, тысяча, кто-то будет так говорить. То, что выше, это означает, что объявление понравилось, это хорошо. То, что ниже, все, это означает, что вы плохо ставили рекламное объявление, но не цепляет. То есть, человек гортает, реклама не цепляет, для того, чтобы по ней кликали. Дальше важно знать стоимость подписчика, стоимость подписчика я приведу базовые вещики. и стоимость подписчика именно вступление в группу, если вы продвигаете такую рекламу именно на развитие своей группы. Там все ясно вроде бы, да? Вы посчитываете сколько у вас бюджет потрачен, да? То есть там выбираете за все время, у вас будет таблица измерений за все время и смотрите сколько у вас с рекламы вступило, тем самым делите стоимость на подписчиков и смотрите сколько стоит подписчик хорошо хорошо когда стоимость подписчика а, равно либо меньше равно либо меньше 35 рублям 35 рублям именно вступление в группу либо когда у вас какой-то лид магнит да то есть когда вы книгу рекламируете либо а, рекламируйте ну, какую-то свою бесплатность в свою базу подписчиков а, меньше, либо равно 35 рублям. То, что выше, не стоит того, потому что, о чем мы пользуемся тогда уникальным сервисом ВКонтакте, для того, чтобы получать подписчиков то же самое, как в e-mail маркетинге, нет тоже спасибо. Да, то есть, хотя это и будет более эффективно, потому что мессенджеры открывают в раз так 5 больше, чем в e e-mail маркетинге, кликабельность так в раз 10 больше чем в e маркетинге, но в любом случае, мы как предприниматели, мы хотим тратить меньше, а зарабатывать больше, да, то есть, и понимать, что мы, например, за тысячу кандидатов, то есть, тысячу кандидатов, представьте, тысячу подписчиков, мы можем потратить всего лишь 100 долларов. И на самом деле, подписчики, вот у меня, например, разбежка в подписчиков была даже от 2,5 рубля, то есть, вот подсчитайте, да, для того, чтобы, например, собрать Тысячу подписчиков мне, например, достаточно потратить э, всего-то, да, то есть, 2500 рублей. на 2500 рублей для того, чтобы собрать тысячу подписчиков. А эти тысячи подписчиков мне сделают, э, могут продажи сделать на 1000 долларов. Поэтому, и потом зайти еще ко мне в бизнес маркетинга Так, это этот момент. То, что если выше 35 рублей, значит объявление, ну... Вы либо выбрали не ту целевую аудиторию, в котором нужно то, что вы рекламируете, либо э, ваше объявление нерелевантно тому, то, что вы рекламируете. Да? То есть, когда человек кликает, он вроде бы увидел объявление, ему что-то понравилось, но э, он, перейдя по ссылке в группу, он видит, что это там, там не то, что вы обещали. Поэтому человек не подписывается и выходит очень дорого. Вот, ну, по сути, это вот можно вот по, по этим параметрам считать, и конверсия в подписку, да, то есть сейчас я поговорю конверсию в подписку. Вот. Ну вот, конверсия в подписку вы считаете, например, количество вступивших, вступивших, либо подписавшихся, да, подписавшихся, вы делите на... Количество, количество переходов переходов по ссылке, по ссылке а, плюс количество переходов в группу переходов в группу в группу да это все приплюсовывается конечно ну и умножается на сто если конверсия здесь маленькая то есть меньше 20 это, это мои, мои рассуждения. Если меньше 20%, значит вы подобрали не свою целевую аудиторию. Если тут вы по CTR понимаете, что вам нужно работать над рекламным объявлением, да, то есть оно либо зашло, либо не зашло, менять картинку, описание и так далее, то есть само изображение, как выглядит и что рекламируется. Здесь же конверсия в подписку показывается, если она больше либо равно 20%, значит вы подобрали свою целевую аудиторию нормально. Да, то есть нормально. Вот я, например, когда рекламирую э, свой лид-магнит на ваш авторитетный блог, я не рекламирую на холодную аудиторию, да, я рекламирую на э, своих подписчиков э, и э, моя конверсия э, составляет 60-70% в подписку, да, то есть вот представьте. И тем самым из-за этого у меня получается дешевая подписка в 2,5 рубля, да, то есть, поэтому, поэтому это так дешево. И это, это показывает то, что я угадал с целевой аудиторией, моей целевой аудитории это нужно, и она с удовольствием подписывается. Если же это меньше 20%, значит, проблема с целевой аудиторией, нужно подумать, кому вы рекламируете, где-то вы что-то сделали неправильно, спарсили аудиторию, парсингом неправильно. Вот, ну и, конечно, последний это негатив к позитиву а, здесь вы приплюсовываете там есть в, в статистике объявление сколько людям понравилось да то есть сколько понравилось сколько посмотрела сколько сделала репост вы приплюсовываете это и смотрите справа будет колонка рядышком колонка негатива а именно а сколько скрыло рекламу, сколько скрыло записи сообщества, сколько скрыло записи навсегда вообще, сколько жалоб, да, то есть и тем самым вы смотрите с, э, соотношение, чего больше. Вот. А если вас там там, жалоб, это, это плохо, что-то, либо вы раздражаете свою целевую аудиторию, либо кому-то дорогу пере, перешли. Ну, что-то надо анализировать с этим, и нужно что-то с этим делать, и как-то подавать свою рекламу. Вот я, например, не так давно рекламировал свой вебинар «Формула рекрутинга», да, и очень было много, кстати, негатива. Я начал анализировать, почему. Ну, вроде бы я никому дорогу не переходил. Вроде бы нормальный парень, который делает свои, грамотно делает свои дела. И... Но я понял, что вот эта вот фраза, просто вот, когда человек видел мою фотографию на синем фоне и было написано «Формула рекрутинга», это мои просто предположения. Просто не было эм, время для тестирования. Просто предположение, что вот эта вот заезженная фраза «Формула рекрутинга». Да, то есть, вот все, кому не попадя, рассказывают о формуле рекрутинга. То есть, и вот это, возможно, раздражает уже аудиторию, и если бы у меня было время на корректировку, в особенности, когда вы продвигаете лид-магнит, свою бесплатную ценность для того, чтобы люди попадали в вашу базу подписчиков. На это есть время, потому что это долгосрочная перспектива, и это автоворонка. Тогда есть время для постоянного теста. Сейчас посмотрю, сколько мы уже разговариваем, для того, чтобы я понимал, какую информацию вам еще дать. Вообще, решите, вам полезно то, что я вам даю? Сейчас я как раз пойду по комментарий. Так, ну мы уже с вами разговариваем 18 минут, но в любом случае еще скажу пару слов. Смотрите, ребят, вам всегда нужно делать тестирование. Есть такое понятие AB-testing, да, то есть ab тестинг АБ-тестинг. Как я и говорил, в особенности, когда вы работаете на долгосрочную перспективу. То есть вы создали автоворонку и вы, как предприниматель, должны понимать, что было бы вообще замечательно тратить меньше, но вовлекать аудитории больше, да, потому что за меньшую плату денег вы можете зарабатывать больше. И это логично, это нормально. И для того, чтобы тестировать, не нужно останавливаться, то есть, если у вас даже CTR хороший, там полторы тысячи, например. У меня CTR доходит до трех с половиной, до четырех процентов, да, есть, до четырех тысяч. И это означает то, что есть к чему стремиться. Конверсия, как вы видите, я говорю, что конверсия нормального 20% и многие из вас могут 20% получить и подумать, ой, хорошо, что хотя бы 20% и пойду-ка я заниматься своими делами. Но нет, ребят, а почему бы не потестить и не добиться конверсии в 70%? Тем самым тратя одни и те же деньги, вы можете получать три раза больше подписчиков, тем самым подписчик дешевле в три раза, да? И тем самым подписчик приносит вам деньги, и вы зарабатываете в три раза больше. Все очень просто. Это математика, ребят. Я хочу сказать, что почему сетевики не преуспевают во многом? Потому что вот если бы у них был склад ума как у интернет-предпринимателей, мы вот именно этот склад воспитываем внутри нашего сообщества Business Chance Pro благодаря коучинговой программе зажигания, где человек начинает мыслить как интернет-предприниматель математикой. И человек понимает, что, вот грубо говоря, даже, даже, понимая в интернет-бизнесе, да, для того, чтобы заработать 10 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, сколько вам нужно продать продукции, которая стоит, например, 30 долларов, 30 долларов, книга какая-нибудь, электронная книга. Все просто, это приблизительно 300 человек, правильно, 300 человек, 300 человек. А а если есть премиум-продукт в 1000 долларов, тысячу долларов, это всего лишь нужно продать 10 человек. И на самом деле, вот это сделать намного проще, чем найти 300 человек клиентов. ребят. Вот, когда вы это понимаете, начинается взрыв мозга. И то же самое в сетевом бизнесе. Когда вы понимаете, что вы и умеете создавать каждые 3 месяца, например, список кандидатов в тысячу человек и вовлекать человека не на бесплатную регистрацию в бизнес, а, например, на регистрацию в 200 долларов. К вам будет приходить в каждые три месяца 1-3 человека, которые построят вам бизнес. Вам не придут обычные мелкие такие человечески, которые будут вам делать по 100-500 долларов оборота в месяц, к вам придет адекватный человек, который зайдет на классный пакет, и вам за 3-4 месяца сделает... Поэтому это всего лишь математика, ребятки. И вот это нужно понимать, чем больше вы охватите свой рынок и быстрее. А это можно сделать только благодаря трафика тем быстрее вы создадите себе актив в сетевом бизнесе, в интернет-бизнесе и множественных источников дохода в хорошую сумму денег. Итак, ребят, с вами был Виктор Бандолет, основатель сообщества Бизнес Chance Про. Это, пя... Это был пятый выпуск суточной дозы удивительного». Завтра, послезавтра вас ждут выходные. И с понедельника мы снова возобновляем суточную дозу, удивительно. Я верю, что для вас это было актуально, очень полезно, и эта неделя была очень насыщенной. И эти рубрики, короткие рубрики, но я думаю, они иногда даже очень полезнее, чем какие-то тренинги для многих. Поэтому ставьте лайк, обязательно делайте репост, поддерживая наше сообщество, для того, чтобы объединять... Успешных предпринимателей всего бизнеса и совсем скоро, я думаю, на протяжении месяца, максимум двух, вы уже будете иметь информацию, которая позволит вам участвовать в двух-трехдневном саммите, где будут собираться успешные предприниматели всего бизнеса со всего СНГ. Все, ребят, пока-пока и хорошего вам дня.